Как и обещал, сегодня пробуем удалить маркер со скульптуры в парке. Здесь у нас нарисовали наши чудные подростки всякую ерунду. Сейчас мы попробуем это все удалить. Специальным средством для удаления маркера. А, ну и потом покажем вам, как это получилось. Наносим средство на загрязнение. В данном случае на маркер. Средство пенное, оно держится лучше на поверхности, меньше стекает. Вот, и работает с маркером. Сейчас вы видите, как пойдет краска, начнет выделяться. И вот на этой части у нас уже результаты чуть получше. Когда пена уходит, она уходит вместе с краской. Она начинает синеть или здесь чернить в этом случае. Вот. Нужно не дать ей разойтись по всей поверхности. Безусловно, только что разговаривали с представителем парка, нужно это все дело потом будет побелить. Но краска, можете сами видеть, Краска уходит. Если вдруг вам нужно будет разобраться с граффити у вас на жалюзи или где-то еще, вы можете звонить. Найдите в интернете нашу клининговую компанию и звоните нам. Мы будем рады вам помочь. Маркер растворяется. Для того, чтобы удалить, нужно механическое воздействие. То есть немного... Микрофибры с жесткими вставками для того, чтобы это все хорошо снималось. Вот. Добавлять нужно постоянно средство, для того, чтобы дальше слой за слоем растворялась эта краска и снималась. Видно, потихонечку все это сейчас уйдет. Вот здесь мы уже обработали. Там какие-то слои краски или шпатлек или что такое убрали тоже вместе со всем. Но, по крайней мере, грудь очистилась. У нас вот здесь еще прекрасные усы, какая-то странная у нас получилась барышня, тон красоты подростков, он как-то с нами, с нашим не соответствует. А, вот посмотрите, здесь убирается все, после того как воздействие прошло, определенное время убирается все механически, довольно легко, и не остается никаких практически следов. Вот, вот так вот мы убрали, получилось более-менее чистое. Посмотрите, как реагирует средство с краской. На, на лице скульптуры вот безусловно ее придется перекрашивать конечно после этого но ее придется перекрашивать просто потому что снимается вместе со слоем краски снимается и слой штукатурки конечно или слой побелки что это такое но краски там уже не будет в общем, если смотреть издалека, то все более-менее получилось. Хотя на самом деле средство было подобрано не совсем корректно. И вот эти места, где в поры ушел маркер, конечно, что-то осталось. И тут, к сожалению, тоже немного есть. Вот. Мы хорошо справились с красным цветом на груди. Мы хорошо справились с губами и почти все убрали на глазах. Вот. Но У нас осталось немножко подмышки и немножко вот здесь. Это нужно будет забелить. И в принципе все. Так что плюс-минус, скульптура выглядит прилично. Хотя, конечно, с ней еще нужно работать и работать. Всем спасибо за При внимание. При статуи из полимер-бетона от маркеров используется средство TASCIS PRINT и PAD VERMOP BRUSH. Средство наносится непосредственно на загрязнение. Выдерживается максимально возможная экспозиция, пока не стечет. Промакивающими, не растирающими движениями растворенный Краситель удаляется с материала. Процесс повторяется до достижения удовлетворительного результата. Работа проводится в перчатках и следить за минимальным попаданием паров средства в дыхательные пути. Работа проводится на открытом воздухе или в хорошее проветренном помещении. При минимальной температуре плюс 5 градусов на браш. Pad Brush выстирать после использования в стиральной машине при температуре 40-60 градусов. Ссылки на закупку данного средства и инвентаря смотрите в приложении к этому видео.